Всем привет! Я не знаю, как это работает, но мне срочно нужна такая штука. Чтобы насладиться всеми красотами природы, лучше всего это делать через сломо. Когда ты очень хочешь себе крутой байк, но денег хватает только на велосипед. Интересно, чем этот колодец мог так понравиться кузнечикам? Глядя на это видео можно даже ощутить его запах. Пожалуй лучше чем снос здания может быть только снос здания побольше. Видимо этот парень давно уже пытался избавиться от коврика и нашел как это сделать. Уровень доверия к себе у этого приятеля просто зашкаливает. Похоже, что этот скат нашел способ как можно троллить над людьми. Пожалуй это самый дешевый способ консервации продуктов. Похоже что подводный мир это одно из самых красивых мест на земле. Вот еще одна фобия для тех, кто любит брать вещи на прокат. Не обязательно устанавливать охранную сигнализацию, достаточно просто завести гусей, которые будут отпугивать незнакомцев. Если ваш водопровод подключен к счетчику соседа, то тогда смело можно устанавливать такой душ дома. Похоже, что хозяин теперь будет искать место для строительства магазина где-нибудь в центре. Если у тебя заложен нос, то бери пример у этого парня. Даже у океанов есть свои границы. Из-за разной плотности воды в Тихом и Атлантическом океане она не смешивается и поэтому можно наблюдать их границу соприкосновения. Видимо эта лягушка была в прошлой жизни чемпионкой по синхронному плаванию. А так выглядит малек рыбы парусника. Ставь лайк, если тоже ждал, что этот мост все-таки не выдержит.